Добрый день уважаемые трейдеры, вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении стратегия для бинарных опционов спагетти. Данная стратегия изначально была создана для торговли на рынке Forex, но ее без труда получилось приспособить и для бинарных опционов, так как она содержит трендовые гистограммные индикаторы, а также целых три шаблона для разных торговых подходов. Как уже говорилось ранее, стратегия имеет три шаблона – Каждый из которых при желании можно использовать в торговле Но самым лучшим и эффективным считается универсальный шаблон Который включает в себя все индикаторы Что позволяет получать все виды сигналов на одном графике Прежде чем перейти к универсальному шаблону Стоит рассмотреть каждый индикатор по отдельности И в первом окне расположен трендовый шаблон Включающий в себя трендовый индикатор Определять тренд при помощи данного индикатора Можно по толщине столбиков и по их цвету если наблюдаются толстые зеленые столбики, то можно говорить о том, что на рынке сейчас преобладает восходящий тренд. А красные толстые столбики говорят соответственно о том, что наблюдается нисходящий тренд. Тонкие столбики обоих цветов могут говорить о том, что тренд заканчивается или что наблюдается коррекция. Но если цвет меняется даже с тонкими столбиками, то можно говорить о том, что и тренд собирается развернуться. Следующий шаблон является сигнальным, и включает в себя точно такой же индикатор, но в данном случае показывает не тренд, а уже сигналы для совершения сделок В данном случае брать во внимание стоят только толстые столбики и синий цвет говорит о покупках опционов Call, а красный цвет о покупках опционов Put Также стоит разобрать и показания второго подвального индикатора И обращать внимание стоит на толстые серые столбики гистограммы, которые показывают расстояние между скользящими средними на графике Использовать данную информацию можно для определения силы направления цены. И чем больше расстояние, тем сильнее тренд. Второй важный показатель это более тонкие столбики гистограммы, которые показывают амплитуду. Амплитуда по своим свойствам похожа на расстояние между скользящими средними, но является более чувствительным параметром. И поэтому кроме силы движения показывает коррекции и откаты. Теперь, после понимания работы всех индикаторов, можно перейти на основной универсальный шаблон, который включает в себя все перечисленные индикаторы, а также еще один сигнальный индикатор, изображенный в виде пунктирных красных и синих линий. Говоря о правилах торговли по данной стратегии, первое на что стоит обращать внимание, это на сигналы. И для покупки опциона колл это синие пунктирные линии, а для покупки опционов put красные. Также для опционов call необходимо, чтобы синяя скользящая средняя была над красной, а для опционов put под красной. И также стоит обращать внимание на тренд и подсказать его может как индикатор, так и амплитуда или расстояние между скользящими средними. Экспирация при совершении сделок по данной стратегии всегда равняется 1 часу. Для большего понимания давайте рассмотрим несколько сделок для каждого вида опционов. И отличным примером для покупки опциона Call будет данный участок. В данном случае можно видеть два сигнала от индикаторов. Также можно видеть начало нового тренда, о чем говорят зеленые столбики гистограммы, высокая амплитуда, а также расширение между скользящими средними на графике. И также можно видеть, что синяя скользящая средняя находится над красной. И по итогу можно покупать опцион Call с экспирацией в один час. В данном случае можно видеть сигнал для опциона Put, где выполняются все условия. Тут и сигнал, и направление тренда, и расширяющаяся амплитуда, плюс расстояние между скользящими средними. Также синяя скользящая средняя ниже красной, и поэтому можно открывать сделку с экспирацией также в 1 час. И в заключении хочется сказать, что несмотря на то, что данная стратегия может приносить прибыль, ее обязательно стоит протестировать на демо-счету. А использовать сигналы, которые генерирует данная стратегия, стоит только по тренду, так как тогда будет максимальная вероятность получения прибыли И конечно же не стоит забывать про правила money management и риск-менеджмента, которые не только помогут заработать прибыль а и уберегут депозит в случае долгой серии убыточных сделок Если данное видео было для вас полезным то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал